привет это канал пожарный порох недавно мой начальник караула приобрел себе перчатки берестоль от фирмы сайс вот они я решил снять небольшое видео а спустя год можно будет уже подвести итог сравнения как они себя покажут за год это такие же кожаные перчатки как и мои но мне они показались более мягкими на брестоль есть очень удобный язычок с помощью него Перчатки одеваются очень удобно. На FireMaster тоже есть э, такой язычок, но он короче. На кончиках пальцев и ладонях расположены силиконовые зацепы. Так их назвал производитель у себя на сайте. Хотя странно это называть силиконом. Оставим за производителем право названия. На FireMaster их нет. На кончиках пальцев я бы не отказался иметь такие... А на ладонях у фаермастеров есть кожаные вставки. Посмотрим потом, как они себя проявят. Что те, что другие. Что касается манжетов, на Бристолях они из э, материала на Мэкс. На моих же это кевлар. На моих они потуже прилегают. Прошиты, что те, что другие, очень хорошо. Видно, что создатели этих перчаток очень постарались и думали о пожарных. С внешней стороны на моих есть дополнительная вставка. На Бристоль ничего нет. Резиночка на запястье. Невооруженным глазом видно, что на Файермастере потуже. По толщине Бристоль uh, мне показались немного потоньше. Хотя, что те, что другие, сделаны примерно из одних и тех же материалов. Ну вот, теперь самое главное, выворачиваются ли эти перчатки, когда их снимаешь. Это, наверное, самая огромная проблема уставных перчаток. Мои не выворачиваются ни капли. Так как они прошиты изнутри. Вот, смотрите. Проверяем брестоль. Хоть они на размер поменьше... Но попробуем. Тоже не выворачивается. Немного шевелится внутри, но все же остается на месте. И при повторном надевании все хорошо одевается. Ничего не выворачивается. Посмотрим, что внутри. Внутри, конечно, такой прошитости нет, как на моих. Но тоже все, в принципе, очень хорошо. Сразу хочу заметить, края очень, так сказать, неопрятно сделаны, не обработаны. Но моих такого нет. Кстати, хочу заметить. Недавно начали требовать сертификаты от зарубежных производителей пожарного снаряжения. Данные краги, что те, что другие, имеют сертификацию ЕН 659 что подходит для нас. Но хочу добавить, у Firemaster есть еще сертификация NFPA, которая нет у Бристоль. Бристоль, если что, производство Германия, Firemaster производство Великобритания. Что хочу сказать по цене. Начальнику карула престоле обошлись в 3000 а мне мои обошлись в 70 фунтов, все зависит от курса. Да, разница существенная, хотя материалы похожи. Но посмотрим, что с ними будет через год. В общем, подытожим, перчатки очень хорошие. Мне только размер, конечно, у этих не, не подходит. А так очень даже удобно было и одевать, и снимать. И по ощущениям они очень приятные. Посмотрим через год на обе эти пары. А на сегодня все. С вами был канал Пожарный Порох. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, берегите себя и близких. Пока.